Ну что, пришло время обсудить очень спорную, но горячо мной любимый оперативника Травник, которого я считаю лучшим хилом в игре, и если ты не согласен, то не торопись, включать данное видео, возможно ты скоро переменишь свое мнение. Если вы любите нестандартные обзоры, то переходите по ссылке ниже на мой живой обзор, а для любителей точных цифр приятного просмотра. После появления Травника в продаже возникло много споров, хороший он или плохой, ведь медик вышел для многих неоднозначным. Особенно на это повлияло то, что данный медик не может сам себя лечить. Да, вы не ослышались, это единственный медик в игре, который не может себя улечить, но при этом он очень офигенно лечит других. С первых минут игры это очень непривычно, а потом и неудобно и местами странно. Первая мысль, которая приходит в голову, это, естественно, носить с собой не адреналитные стимуляторы, а медпакеты. Но потом ты быстро понимаешь, что это очень невыгодно, и ты либо остаешься при своем, либо ходишь в минус. Напоминаю, это лучший медик. Согласитесь, ведь вам не только хочется заработать больше кредитов, а я, кстати, расскажу, как это сделать, но во многом больше хочется испытать классные эмоции во время боя. И травник дарит вам эти приятные чувства. Да я столько раз спасал команду на нем, что Миколи не снилось, а если и снилось, то у вас с ним был явно травником. Несмотря на то, что мы не можем сами себя лечить, мы являемся персонажем первой линии. Но это не значит, что мы должны сломя голову бежать вперед убивать все, что движется или только собирается двигаться. Первая линия для нас значит быть всегда рядом со своими союзниками. В ПВЕ и ПВП, кстати, стиль игры немного отличается. Например, в ПВЕ мы не сколько дамажим, сколько являемся ангелохранителем для команды. Мы больше прячемся за укрытиями, украдкой, дамажим и не подставляемся под пули. И лечим, лечим, лечим. Это позволит вам дольше жить, меньше тратить расходники на лечение. И, кстати, совет, если вам не хватает опыта в игре, то там взорвите машины, поломайте заборы. Из за этого, кстати, вам тоже дают медальки и дополнительный опыт. Травник это больше чистый медик, чем машина для убийств. Это не дед. Травник способен хилом вытянуть самый сливной бой. Вот скажите, какой медик может поднять союзника с уже восстановлен 50% хп? а он поднимает, восстанавливает 50% хп, и за несколько секунд сделать ему 100%. Ответ только один, это травник. Поднять и выхерить союзника за считанные секунды, это дорогого стоит, если не ошибаюсь, уходит, это секунд 5. На то, чтобы выхерить полностью поднятого союзника, выкачанным травником. Шанс прохождения спецоперации возрастает в разы. Кстати, насчет лечения и особенностей его работы. Наша способность называется перевязка. Она активируется после нажатия и удержания кнопки. То есть мы пока держим кнопку Хил непрерывен», а если прервется, то откат в секунду мы даже не замечаем. Дистанция хила 4 метра, так что можно лечить и на ходу, если соблюдаете, конечно, расстояние 4 метра. Во время лечения мы не беспомощны и можем стрелять, кидать гранаты, перезаряжаться, отойти или присесть, и это все не прекращая лечение. Травник лучший в плане лечения, наверное эту фразу я буду повторять весь обзор. А есть одно ограничение, не более чем на 45 градусов можно отвернуться от союзника, которого вы лечите. Он всегда должен быть в поле вашего зрения, иначе хил прервется. Но если и прервется хил, напоминая одна секунда кд, вы не заметите и сразу опять начинаете его лечить. Также мы можем лечить и полностью бистамины. Точнее у нас нет порога, с которого схилл активируется, как у других медиков. Только появилась крупица стамины, нажали на хил и чутка подлечили союзника. Если вернуться к разговору о том, что мы не можем себя лечить, да, в этом плане мы конечно ущербны и нам нужны расходники на лечение. Но если повторю, аккуратно вылазить и потихоньку стрелять, то лечения особо нам и не надо. Этот медик действительно учит аккуратной игре. Лично я ношу с собой расходник на стамину, хотя стамина нам просто за глаза хватает и редко когда она нам нужна, но иногда нам нужна, когда пати просто ложится. И честно перестал париться по поводу хп, потому что я начинаю играть аккуратно и у меня нет проблем с потерей моей хп, потому что я его просто не теряю, я начинаю аккуратно играть. Если посмотреть на наше хп, то их 90 в начале и 100 в топе. Допустим, кстати, нас убили, и что нам теперь бегать с куском хп и бояться помереть весь бой? Нет, конечно, все продумано все сбалансировано. Переживление нам дает 50% от нашего хп, что дает нам больше шансов на выживание. Этот медик действительно учит аккуратной игре, что впоследствии дает вам неплохой опыт в данной игре. Для любого персонажа. Вы будете знать все нычки все укрытия. Насчет лечения мы лучше, да меня святой Микола, но в оживлении у нас есть небольшой косяк, а точнее не в нем, так как мы восстанавливаем 50% когда поднимаем, а в количестве раз, которые у нас на это есть. Всего в начале прокачки нам дают 4 шприца, а в дальнейшем будет 6. Маловато конечно, но с нашим хилом обычно живут довольно таки долго, потому что мы постоянно поддерживаем хпо команды. И если в команде нет лолу рашеров, то все у нас замечательно. Вернемся к процессу игры и попутно глянем на наше вооружение. Не будем в данном обзоре полностью сравнивать всех медиков, эта тема действительно для отдельного большого видео. Скажу лишь вскользь, Микола хорош для стабильных боев, а травник лучше в стабильных боях, еще лучше, когда что-то пошло не так и пати резко начинает сливаться, и к сожалению последних случаев гораздо больше, чем первых. Если сравнить например, вскользь с тем же дедом, то выходит, что дед наносит с в голову 17. Мы 15. Он в тело 8, мы 7. А без брони по голове у деда 29, у нас, внимание, 34. В тело у него 17, у нас 16. Следует, что модификатор урона в голову у нас немножко выше. А на практике же у деда шансы нас перестрелять выше за счет своей скорострельности и контролировать отдачу у деда, между прочим, гораздо лучше получается, чем у травника. Все-таки дед это больше дамагер, в отличие от нас. Ставьте лайки, пишите в комментариях, тогда я пойму, что топ всех медиков вам действительно интересен. А пока рассмотрим ПВП, то что любят многие, этот режим, в котором травник максимально раскрывается, и является головной болью для противников. И опять-таки не за вооружение, а как блин за заноза в одном месте, который может поднять союзника, вывести его в фуловое состояние за секунды и изменить ход сражения. Например, вот пошли вы с поддержкой и его положили, он отполз к вам за угол, и вы там его поднимаете, и пока союзники добегут до вас, их уже встречает фуловая блин, фуловая поддержка с полным хп. Какой еще медик может так лечить в пвп? Да ни, ни один медик такого не может. Вообще лечение от меда в пвп это действительно ну, редкий случай, в основном медики не лечат, а больше бегают, дамажат. Ну в основном, естественно. А тут это действительно правда на все 100, нет, на 300%. Возьмем еще момент, вы с той же поддержкой, и он, блин, опять вылазит, но вы можете дать ему возможность практически безнаказанно стрелять, ну, без фанатизма, конечно, безнаказанно, но все-таки. Он вышел, вы встали или сели за укрытие, нажали на кнопку лечить, и поток здоровья вливается почти беспрерывно в поддержку, и поддержка живет. Шанс выживания рядом с травником возрастает многократно. Поэтому с травником лучше дружить и в бою не ссориться. Но так лечит топ травник, за что расплачивается повышенным расходом стамины. Стоки немного медленнее лечения, но и трата стамина гораздо ниже. Тут уже надо выбирать. Лично я выбираю больше расход стамины и, соответственно, больше восстановления ХП. Ладно, что мы все прохил, да прохил. Мы же не полные пацифисты, и у нас есть вооружение в виде пистолета-пулемета mp 9 и пистолета Glock 17 с которым, кстати, со временем мы станем быстрее передвигаться. И это мой, между прочим, любимый пистолет с 17-патронами который скорстрелен и очень эффективен на ближней и средней дистанции. Урон у него 18, и я им чаще всего пользуюсь при стрельбе на средней дистанции и выше. А все потому, что наш mp 9 не самый лучший ствол. У нас в начале 5 магазинов, в топе уже будет 6, что лучше. Изначально патронов 20, и со временем становится их 25. Как и положено медику, мы скорострелы и опасны на очень близких дистанциях. На средних дистанциях наша точность очень сильно падает, так как стол имеет не очень приятную отдачу и мешает вести прицельный огонь, что не может не расстраивать. При стрельбе ствол задирает не только вверх, но еще и прыгает рандомно в сторону, что не так просто контролирует на большой дистанции. Да, конечно, с появлением коллиматора становится немного проще, но он, кстати, закрывает большую часть экрана и вблизи ему не очень комфортно стрелять без прицела. Но, как вы понимаете, если стрелять без прицела, точность намного ниже. Это не значит, что мы плохи в пвп, кстати, мы также очень опасны и вблизи, и сближаться с нами не лучшая затея, тем более, что у нас очень дамажный пистолет. Просто геймплей на нем не непривычен и не стоит покупать медика без ложного опыта в игре, можете немного разочароваться. Хотя со временем набьете руку и травник будет для вас любимым медиком, особенно если вы любите играть на медиках. Так, можно в принципе подытожить, но я еще не упомянул, что у данного медика есть светошумовые гранаты с радиусом 6 метров и оглушением на 2 секунды в стоке и 3 секунды в топе. А по количеству их у нас 3 изначально, а потом будет все 4. Их реализация ситуативная, лично я бы дал ему лучше дымы, хотя с появлением пророка в игре это мнение пошатнулось. А так было бы неплохо, кинул дым, и пока он работает, можно поднять всю пати не напрягаясь. И будет как в сказке, знаете, из дымов как жар горя, вышли 33 богатыря. Как итог, мы имеем лучшего хиллера в игре, но не самого лучшего дамагера из медиков. Невозможно себя лечить, и напрягает, но расходник в виде аптечки решает данную проблему, если вы, конечно, не планируете на нем зарабатывать, а просто получать удовольствие. Но если хотите поднимать денежку в ПВЕ, учитесь играть, как будто он хрустальный медик. И не думайте о дамаге, а лечите сокомандника, ведь вы медик, как-никак, в первую очередь, и на вас начнут молиться и звать в любую пати. Как ни печально признавать в очередной раз, но данный оперативник требует опыта в игре. Лично я рекомендую его для покупки всем, но новичкам в нашей игре советую подумать перед покупкой. А если вы опытный калибровец и вам не нравится травник, советую еще раз пересмотреть данное видео и заглянуть ко мне на стримы и понять всю суть данного медика, ведь он многим незаслуженно недооценен. Напоминаю, что в группе ВКонтакте, кстати, у нас проходят по выходным розыгрыши с результатами в прямом эфире. Ну а с вами был Аннигилятор или просто Дмитрий, увидимся на полях сражений. Ставим лайк, если вам понравилось. Пока-пока.